А -а -а, ты бляха, муха Я зеваю, какая боль, ребятушки Вот, слушайте, вот, да Ни в коем случае никогда не болейте Всегда носите шарфы Шапки, капюшоны, все что угодно Носите, ребята, потому что это очевидно